Таким образом, если человеку говорят, я тебе сделаю, тебе хана. Если человек говорит, там «Да мне пофигу, то тогда на него воздействовать невозможно. Круто. Поэтому кто бы вам что ни говорил, да я сделаю так, что у тебя из ног вылезут руки, из рук ноги, а глаз налезет на, жоп, на, на... Извиняюсь, куда? Глаз на попу не тяну, да? После этого вы говорите, ой, это вот так вот здесь зеленое почему-то, О, это уже проклятие начало действовать, вы бы и так, и так в лужу наступили, но в лужу наступленную после проклятия вы становитесь уже, как бы подтверждаете свое проклятие. Понятно? Начинаете заниматься шизофреническим поиском и объясняя все свои неудачи, которые и так бы в вашей жизни произошли, только с позиции порчи из глазов, какой-то там фигни или фигомотины. А это друзья мои, не так